Друзья, всем привет! С вами вновь Геннадий Истомин. Рассказываю, продолжаю рассказывать про токарное дело, токарный станок. И в данном видео решил записать про свои тиски, которые я сделал. Ну и показать, как они у меня собираются и как они могут пригодиться в обработке дерева, каких-то деталей и как можно их, допустим, приспособить к токарному станку в том числе. Итак, ну не будем долго ля-ля, поехали! Вот такую вот пластинку взял, она продается в мебельной фурнитуре, называется пластина опорная облегченная. Те, кто не найдут, такого же подобия можно взять, если от кресла, внизу вот это колесико, у кресла такого, такого же плана, и ее приспособить. Две фанерки, каждая по 12 мм, выточил, просверлил, насквозь, и у пластинку... Обрезал, низ только обрезал, там где ходит часть. Сверху не стал, так как, ну, как дополнительное усиление. И сделал передние губки, так сказать, повыше. Поймете, почему повыше в дальнейшем. И вот так вот мы их собираем. Так вот. Раз. Два. Здесь я красить не стал, потому что нет смысла. Передняя часть готова. Средняя часть, которая будет двигаться, состоит из трех частей. Это такие же губки передние, одинаковые размеры. Потом вторая часть, куда входит струбцина и должна зафиксироваться. Взял струбцину, паз сделал. И потом взял шайбочку, распилил на две части, разогнул, вставил и загнул. Она уже никуда не денется. Следовательно, немножко выбрал здесь вот чтобы она прям заходила и таким вот образом все это также каждая отдельная деталь скручивается здесь углубление сделаны чтобы саморезы так вот мы плавно ставим вот. они нам не мешали в дальнейшем вот. Вот в этой пластине также сделано два сквозных отверстия, в которых будут вставляться направляющие. Вот. так, И с этой стороны так же. Точно. Вот. Эти, то есть две части, вот это и передняя, э, их можно будет со временем поменять, там еще что-то, ну, так или иначе приходят, могут прийти в негодность и всегда можно их поменять. При этом части все сами по себе останутся. Не так, вторая часть сделана дальше берем площадочку здесь площадки отверстия сделаны под шляпки углубление переднюю часть крепим вставляем раз Два. сразу Оп. вот и вставляем нашу Ставим. Дальше закручиваем обычными шайбочками самокон точками. Еще нельзя. Так вот, вот. затягиваем. чтобы уже куда не ходила куда не гуляла так это есть дальше дальше вставляем струпценки струпценки под струпценки просверлим только вот первый вот в этой части То есть дальше они упираются Здесь не нравится я это не поджал не теперь хорошо вот. дальше Вкручиваем. Смотрим. Теперь направляем напротив отверстий. Ну здесь я пока никак, ничего не стал выдумывать. Взял обычную такую вот, большую гайку. Я, да, так, вот. И вторая гайка просто. Ну, то есть под ключ, под рожковый ключ. Вот. Чем он удобен. То есть если какую-то маленькую сделать, то неудобно затягивать и тянем так вот и все мы из можем сейчас и она у нас поехала чуть-чуть вот здесь... ай! вышло теперь мы ее можем прикрепить заднюю часть так же аналогично как и переднюю вот трубочки надо убить Здесь. здесь тоже они склеены две фанерки просверлены и здесь просверлен только в первый, то есть чтобы у первой со фанерку фанерки включать детали. Ну, легко ходят все, то есть по направляющим правильно. Вот, Если мы сделали все правильно, то у нас все отверстия должны совпасть. Здесь направляем. Здесь мы тоже все это стягиваем. Ну, практически уже видно, что тиски готовы. В общем, каждый день я их разбирать не собираюсь. Вот. То есть, ну, технология сборки достаточно простая, универсальная. Зажать можно как вот здесь, вот, да? то есть деталь большую там широкую так и здесь за счет вот этих губок то есть мы увеличили это расстояние Но мне вот здесь было важно сейчас это тоже покажу вот. Вот, это у нас еще есть вот такая площадка да которую мы сейчас нарезать тоже... вот, вот, сделаем она нужна для того, чтобы можно было тиски прикрепить к столу. То есть большая широкая площадка, очень удобная, Не сверлить ничего, с помощью обычных струбцин. Вот это все сделать. Вот, еще на два сделаю пока, так я побольше сделаю, чтобы... Да, то есть... Да, чуть-чуть. Он получился. И красиво. Неважно. То есть сама выдернула. Пойдет. Вот, то есть теперь она что осталось? Как мы их можем? Мы их можем спокойно в любом месте взять прикрутить на две струбцину причем прикрутить их мы можем вот так вот, да? вот, здесь вот, даже на одну и они уже никуда не денутся, ну, трубки не падут ну, можно еще одну прикрутить вот здесь, струбцина ниже, она никаким образом здесь не мешает Положить в любую деталь, заготовку, самый у нас выпирает, можем еще сюда двинуть. Это как один из вариантов. Вот. Второй вариант. Все-таки я рассказываю про свой токарный станок, как они мне могут пригодиться и точнее пригодятся уже. То есть я вам покажу. на токарный станок постоянно накручу. Полу, то есть вот на этом расстоянии да то есть и постоянно его откручивать ну я не вижу никакого смысла вот. а работать тоже всегда нужно именно такая станке там есть, есть другие приспособливают там на него шлифование диск я в следующем видео покажу какая у меня площадка то есть я снимаю заднюю вот эту свою бабку откручиваю Вот. Сколько быстро? А это Снимаю. здесь Снимаю. Всегда, практически всегда. Все это тоже снимается всегда. Здесь у меня шлифование диска. чуть мы чуть, -чуть диск вот. Как я говорю, мне важно передняя часть, конечно, побольше. Я спокойно могу взять, вот так, прикрутить этой площади более чем достаточно, Нет, что заготовки обычно небольшие какие-то, вот, да. затянуть их здесь вот. и спокойно заниматься то взять сюда мотать. здесь у меня шлифовальные диски специальная подставка я в следующем видео покажу то здесь я обработал здесь я могу спокойно зажать вот. опять же я могу эту площадку у меня она ездит я этими тисками могу зажать здесь вот деталь и что-то просверлить в том числе то за счет вот этой глубины очень большая площадь получается зажима все деталь мертвая вместе со столом только все может гулять и не более того то есть токарный станок тиски кому-то может быть не понравится кто скажет что я заморочился но всем кому понравилось ставим лайки подписываемся на мой канал и уж как я и сказал, в следующем видео я покажу свой шлифовальный инструмент. Тут же на базе этой станины токарные. Всем пока!